Если на циклической реле времени AMRON DH48SS поставим нулевое значение времени 1 или нулевое значение времени 2, то мы получим реле задержки включения или выключения. Время 2. Значение нулевое. Нагрузка на контактах 8,5. Перед подачей питания. Замкнутые контакты 8,5. Светится красный вольтметр на нагрузке. После подачи питания. Работает время 1. Контакты 8.5 остаются замкнутые время 1. По истечении времени 1 контакты 8.5 разомкнутся и будут разомкнуты, пока мы не обесточим контакты 7.2. И реле вернется в первоначальное положение. Если по истечении времени 1 мы замкнем контакты 1.3, реле начнет отсчет времени 1 сначала. Если по истечении времени 1, мы замкнем контакты 1,4. Реле остановит отчет времени 1. Схему подключения и алгоритм работы реле вы видите на экране. Время 1. Значение нулевое, Нагрузка на контактах 8,5. Перед подачей питания. Замкнутые контакты 8,5 светится красный вольтметр на нагрузке. После подачи питания работает время 2. Контакты 8,5 размыкаются и будут разомкнуты время 2. По истечении времени 2 контакты 8,5 замкнутся и будут замкнуты, пока мы не обесточим контакты 7,2. И не подадим питание на реле. Если по истечении времени 2 мы замкнем контакты 1.3, роле вернется в первоначальное положение. Если по истечении времени 2 мы замкнем контакты 1.4, роле остановит отчет времени 2. Схему подключения и алгоритм работы роле вы видите на экране. Время 2. Значение нулевое. Нагрузка на контактах 8,6. Перед подачей питания на контакты 7,2. Контакты 8,6 остаются разомкнуты. После подачи питания на контакты 7,2. Контакты 8,6 остаются разомкнуты. Время 1. По истечении времени 1 замкнутся и будут замкнуты, пока не обесточен контакты 7,2. И тогда реле вернется в первоначальное положение. Если по истечении времени 1, мы замкнем контакты 1-3, реле вернется в первоначальное положение. Если по истечении времени 1, мы замкнем 1-4, реле остановит отчет времени 1. Схему подключения и алгоритм работы вы видите на экране. Время 1. Значение нулевое, Нагрузка на контактах 8,6. Перед подачей питания на контакты 7,2 контакты 8,6 разомкнуты. После подачи питания на контакты 7,2 контакты 8,6 замыкаются на время 2. По истечении времени 2 разомкнутся и будут разомкнуты, пока не обесточить контакты 7,2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 Отчет времени 2. Схему подключения и алгоритм работы РОЛЕ вы видите на экране.